Да ладно, на самом деле это неправо. Ага. Oh, shit. На что они надеялись, мне интересно. Это очень плохо. Бат, справа ты катаракта! Я С туннелем. У него, тьфать, банальный туннель, блядь. Чё так угарно, он давно идет, Уходи, уходи! А, так сказать. Ты такой ошиб? Да я. Э, ]okay, это да мало, да а все согласно все они все сомнены Наказ. как? может да, в порт это вот это прикол таких приколов я еще не видел да нет, у них кто-то у Нет, меня то не, не, не, не, там не, не, не, не, не, не ключей от тогда, они нет. Где? Дай нам спокойно сыграть. Лети, Ты, чем... Лети, я думаю, лучше бы я сыграл Он мне меня тупо улетел. Он улетел. Он улетел. Он улетел. На еще раз, Фикан. Блин, она а, вообще... Ну, она просто сын... Вы хорошие люди, очень сильно. Я вас так и люблю. А... Я завожу. Я Что? Что? Да что? Что? что я хочу сделать, Виталик? Нет, не надо. Ой, такой удар ты бьешь. Звуки паньки. <связывая> Он меня в палетку слышал или нет? Он просто идет в палетки. К, <связывая> <Ха>, нет. <связывая> Все, я же нет. Мне все равно не хватает. Мне что... 200 калорий не хватает, да, ожидался. Это такой дистрофан, да? На все равно дистрофанные 50 калорий. Неужели? Не умеешь считать или что? Виталий, ты ужасные флешки кидаешь. Ч ⁇ я не надо... Ну, слепило только бы слепого, чувак. <соцентрический> <соцентрический> Макс, <ты играешь? соцентрический> Спасибо большое. Ладно, знаешь, как говорят, мы просто народье. А. Масло в огонь? Станиш лайфхакером. <соцентрический> <соцентрический> ты ч, игра на двушке? Кто-то вот играет так мало, потому что у него мышки нет просто. Коврика, у меня мышка есть, что? Коврика, да. Смотри, если ты прямо сейчас найдёшь в течение 10 секунд, то ты бомж. Смотри, раз, два, три, четыре, пять. Ну, на самом деле у меня нет шкатов. Сейчас ты засковывай, блядь. Давайте попредворят, что мы не русские. Посмотрите, в чатах. Настояем. Давай. Ой, ебало пострелять. Сломали все. Два раза сломали, совладу. Как тяжко. Тяжко. Давай. Да ты хоть что? так Как называется место, в котором я сейчас сижу? Потому что я ни одного кило не сделал до сих пор. За 9, ой, за. Давай. Математика, математика, алла Сейчас он сам себя убьет бомби, бомби! да А он поверил на секунду. я! Это я! Да я! Да я! я! Да я! я! Да я! я! Так. Ты не убежал. Ну хорошо. Ну ты конечно. что, Ты, что-то. Ты, ли? и мы с не пойдем, потому что он нас Я ее вызывал. Ты нас ты глухой дука,